путешествовать по нашей линейке Виаргонов, сегодня мы будем говорить о морознике Кавказском номер 25, фитофлоревит. Знали свойства ядовитого морозника в Древней Греции, в Древнем Египте. Платон знал, Демосфен, Аристофан, они упоминали его в своих сочинениях. Вы знаете. Вообще, на самом деле, вот такой интересный факт, ну, вроде как даже установившийся факт, хоть и не очень, как бы, так скажем, положительный, потому что морозник является первым химическим морожием, потому что вот известен такой факт, что морозник бросили в воду, это было первое в истории человечество, средства массового уничтожения первым химическим оружием. Он в воде отдал все свои яды, и люди, которых осаждали, принимая эту воду, естественно, как-то вот чувствовали себя плохо. И, соответственно, сдались своим врагам. В 600 году до н.э. древнегреческие войска, возглавляемые Салоном, были, вот, применили морозник в войне против сергорийцев. Он со своими воинами расположился на берегу реки Плейстус, которая протекала через город Циру и вот сначала приказал перегородить реку и затем вот набросали туда морозника чтобы оставить своих неприятелей сначала без воды а потом поняли что можно вот еще использовать таким образом эту воду и все-таки заставить осаждающий город сдаться ну вот, как и неинтересно, да, но тоже факт. Аристофан, который жил еще в 1444 380 годах до нашей писал, что морозник применяли как слабительное средство. Но больше это растение все-таки ценилось как средство от душевных болезней. Вот, пожалуйста, у нас с вами уже начинается сокровища о наших виаргонах. Парацельс с ним не соглашался. Он говорил, что весьма распространен предрассудок, что морозник может быть полезен только при душевных болезнях. На самом же деле он может вылечивать и многие другие болезни, а также сохранять здоровье и продлять жизнь. Ввиду его свойства оживлять ткани, очищать кровь, и удалять вредные продукты распада, присутствие которых в организме неблагоприятно влияет на его жизненные функции. Древние ученые знали все это, и мы в интересах наших пациентов, пациентов хотим извлечь из забвения это старинное средство, друзья мои. Это писал еще Парацельс в ответ Аристофану. Это до нашей эры. Представьте, уже тогда, как много знали о морознике, о его свойствах, применяли его во многих недугах, да, в программах против недугов. И что нам с вами сейчас остается? Только следовать всем этим знаниям, которые достались нам из такого далекого прошлого. Но, вы знаете, надо отметить, что для древних людей особо, особой разницы не было, особенно для тех людей, которые считали себя самостоятельной или под давлением толпы, считали себя грешниками, не было особой разницы между моральным и телесным осквернением. И, соответственно, чтобы как-то очиститься, было достаточно натереть свое тело веществами, которые были способны поглощать нечисто, нечистоту какую-то. Да? Так вот как раз-таки очистительной силой, по мнению древних, обладали, одним из первых это морозник, затем лавр, винная ягода или инжир по-другому мы называем, мокрая земля, яичные желтки и так далее. Ну вот то, что морозник стоял на первом месте, это, конечно, вот тоже привлекает свое внимание. Знаете, вот, например, еще вот хотела вам прочитать, что Ода из Мена писал о Морознике в своем трактате следующее. «Древние также ее предписывали варить в чечевице или в похлебке. Так говорят они, лечат тех, что безумьем страдает и помощь дает при подагре. Прочь лихорадку изгнав, говорят, при водянке поможет. Чувствуют дивную помощь, принявший ее паралитик. Выпить ее – и она облегчает болезни суставов. Желчи и флегмы все выведет через кишечник. С глаз потемнение прочь изгоняет принятие отвара, сделав припарку, ты ею созреть затвердением гнойным, дашь и очистишь их, свищи избавляет от корки, вставленный в полость свища корешка, черенок невеликий. По истечении двух дней. Удалить его надо оттуда. Если морозником, муку, простите, если морозником тертым муку ячменя размешать, от наложения такого иссушится тучность водянки. Регулы, если подложишь, она очищает, выводит плод недоношенный. Слух возвращает оглохшим, в уши вложи ее два на... дня на два, а может на три, а после исторгнешь оттуда. Пятна припарка ее, если к ним приложить, изгоняет, сыпь очищает проказы и гонит чесотку любую. Если же уксус в котором варилась она ты задержишь долго во рту говорят боль зубную немерную снимет это воспевал в своем трактате о измена свойства морозника он говорил про данное растение и его отвар друзья мои это было еще, я подчеркиваю, до нашей эры. Нам ли с вами сейчас как-то отстраниться данного растения, когда нам такое сокровище досталось в наследство. Более того, наши вообще, я не знаю, божественные профессора просто вот выдали нам такой... Продукт, потому что гениальнейший, гениальнейший труд, гениальное достижение, божественный какой-то продукт, и говорить просто вот петь и петь, восхвалять и восхвалять данные флоревиты. Но мы с вами идем дальше. Говорим о том, что морозник можно каким-либо образом использовать в хозяйстве. На самом деле, конечно же, особо его в хозяйстве не применишь, кроме того, что ветеринары понемногу прибавляют корневище, тертое корневище в форму ягнятый овец. Для чего они это делают? Особо это делается для укрепления поголовья. Мы уже с вами проговорили, да, что вот восхваление свойств морозника – очищение крови. Так вот, как раз-таки укрепление поголовья, чтобы поголовье не страдало какими-то болезнями, собственно говоря, используется и до сих пор. Но надо сказать, что сегодня уже в сельском хозяйстве используется не только для укрепление поголовья гельнят овец ну соответственно и других животных более крупных ну вот как то вот так корневище богато корневище богато а, просто многими веществами и мы с вами все время на наших вебинарах говорим о химическом составе того или другого растения, того или другого организма. Мы пока с вами идем по фито и ника флуоревитам, пока еще не задевали биофлуоревиты, чтобы уже как-то нам серьезно составлять какие-то свои программы. Ну вот у Морозника хочется отметить, что как корни, Само корневище данного растения крайне ядовито. Содержит сердечные гликозиды, то, что я говорила выше. Но какие это гликозиды? Это дезгликогел и карельбарин К и карельбарин П Они подразделяются, эти карельбарины, стероиды и сапонины. Содержится, содержится жирное масло содержатся еще другие масла также из корней морозника выделен такой такой препарат как биозит гилибрин вещество такое выделены алкалоиды ранокулин протоаниманин и вот надо немножко обо всем об этом поговорить. Значит, гликозиды морозника относятся к стироловым спаминам. Они очень хорошо растворимы в воде. Поэтому морозник в свое время использовали как химическое оружие. Да, то, что вот история нам принесла, и о чем мы с вами поговорили чуть выше. Все эти вещества действующие, они формируют основу химического состава морозника кавказского или зимовника. Кому как более удобно его называть. Чем же объясняется терапевтическая активность растений? Да тем, что вырабатывает растение большое количество наисложнейших химических соединений, которых совершенно нет в животном организме. Это, кстати говоря, касается всех растений, не только морозника. Практически все растения обладают целебными свойствами. Нельзя сказать, вот это растение обладает целебными свойствами, а вот это растение нет. Все обладают целебными свойствами. Основной состав, конечно, похож, но тем не менее. Вот мы достаточно часто говорим, какие-то вещества, там, гликозиды и так далее. Что же это все таки за интересные такие? Ну, немножко давайте приостановимся и подразберемся в этом. Например, гликозиды у нас бывают сердечные, то есть непосредственно те, которые будут влиять на сердце. Как-то восстанавливать сердце, сердечную мышцу непосредственно, да, коронарные сосуды, которые, почему коронарные, да потому что они находятся в сердце, да, и вокруг сердца, и так далее. Есть антрогликозиды которые выполняют несколько иную функцию это обладают такими гликозидами другие уже растения есть гликозиды которые называются слонины. у них тоже несколько иное действие то есть у каждого гликозидов свое собственное действие непосредственное. поэтому каждое растение обладает каким-то своим уникальным свойством и влияет чаще всего в большинстве своем, да, как бы на весь организм. Но если говорить о целенаправленном влиянии, то обязательно найдется либо орган, либо система органов. Какая-то одна, на которую данное растение будет влиять непосредственно. И морозник, конечно же, не исключение. Да, обладая сердечными гликозидами, восстанавливает работу сердца. Также растения обладают витаминами, кумаринами, эфирными маслами и многими другими веществами. Эфирные масла создают нам такой особенный неповторимый запах, точно так же влияют на окраску растений и так далее. То есть, все это складывается вот в такой химический состав. Ну вот, например, алкалоиды. Они, во-первых, это азотсодержащие соединения. Мы с вами говорим азот содержащий, да потому что у нас с вами вообще белок сшивается молекулами азота или какими-то амидными группами. Амидные группы ⁇ это когда азот соединяется с водородом, и вот такая группа будет сшивать белок, превращать органическую молекулу в тот или иной белок, понимаете? Поэтому сказать, что вот... Алкалоиды обладают каким-то непонятным таким свойством? Нет, нельзя. Алкалоиды нам с вами нужны. У них достаточно большой фармакологический спектр действия. Сердечные гликозиды – это очень сложные органические соединения. Они расщепляются на более простые сахара которые называются гликонами, и распадаются одновременно еще на бессахаристую часть, а гликоны или гиены по-другому. Так вот, надо сказать, что быстрота наступления эффекта и продолжительность действия сердечного гликозида в значительной степени зависит от физико-химических свойств и способов введения данного гликозида в организм. После того, как он будет всасываться и поступать в кровь, сердечные гликозиды фиксируются в ткани в том числе в сердечной мышце. Соответственно, что будет происходить? Будет происходить стимулирование сердечной мышцы, и морозник напрямую этим занимается. Основной терапевтический эффект сердечных гликозидов как раз таки отмечается при сердечной недостаточности. Здесь надо сказать, что у морозника сердечные гликозиды эффективны при разных типах сердечной недостаточности. Особенно это при гипертонии, при поражении клапана в сердце, при атеросклеротическом кардиосклерозе, а также поражениях центральной нервной системы. Я даже, знаете, вот слов подобрать не могу, кроме как того, что сказать «вот это да», понимаете? Потому что а, даже э, наши супер-пупер э, фарма фармакологические лекарственные препараты традиционные э, не могут похвастаться, непосредственно таким влиянием на наш организм да, восстановительным действием а морозник не просто хвастается а он себе скромненько растет где-то под деревом цветет до глубокой зимы да, что называется и вот радует себе потихоньку глаз очень скромненько и все при этом но конечно же здесь есть Небольшой или большое но все те растения, которые содержат сердечные гликозиды, это не только морозник, они достаточно сильно ядовиты, но мы с вами уже выяснили, да, что нашими виаргонами то есть мы говорим с вами не о применении чистого растения, а о применении флуоревита данного растения то есть флоревита комплекса который несет продукт виаргона выигрывает перед самостоятельным растением понимаете и это очень важно ну давайте дальше флавоноидные гликозиды обладают свойством укреплять стенки мельчайших кровеносных сосудов и задерживать внутренние кровоизлияния. Мы с вами говорили про данные свойства, о флавоноидных гликозидах, которыми богат, богата лищина. Вот вам, пожалуйста, мельчайшие кровеносные сосуды, в том числе морозник, паджи и ими богат. Сапонины. Это действующие вещества из группы гликозидов, которые обладают свойством понижать кровяное давление. Друзья мои, как много людей сейчас страдает повышенным кровяным давлением. Надо не бояться и просто применять готовый продукт. Готовый. Кумарины а, обладают спазмолитическими и сосудорасширяющими свойствами. Эфирные масла обладают достаточно большим рядом фармакологических свойств, в том числе влияют на деятельность сердечно-сосудистой центральной нервной системы, снижают артериальное давление и так далее, все, что с этим связано. Понимаете, вот вам, пожалуйста, по химическому составу достаточно большое количество сердечных гликозидов, в частности карельбазина, содержится, карель содержится в морознике. По характеру механизма действия гликозид относится к сильнодействующим кардиотоническим средствам. Он усиливает сократительную способность миокарда, увеличивает амплитуду сердечных сокращений, замедляет ритм и, соответственно После приема вала внутрь он сохраняет свою активность, что очень выгодно отличает его от других препаратов сердечного действия. Также карельбарин применяют в первую очередь при нарушении кровообращения. Главным образом, внимание, друзья мои, при хронической сердечно-сосудистой недостаточности. Понимаете? Это просто клад. Так как корневещие корни морозника содержат сердечные мелькозиты, вот их разделяют на два вида. Я вам уже говорила, что это карельбарин П и карельбарин К. Но вот как-то вот, понимаете, вот так все очень серьезно. Соответственно, на фоне всего этого возникают особые фармакологические свойства морозника которые определяются напрямую его химическим составом. Конечно, основное действие морозника это кардиотоническое и местно-анестезирующее. Сердечные гликозиды содержатся в морознике, оказывая действие на центральную и периферическую нервную систему, оказывают действие на диурез и так далее. Усиливают сократительные свойства миокарда, обладают значительной кардиотонической активностью, в 10 раз превышающей активность гликозидов других растений. По характеру и быстроте действия просто вот, знаете, практически моментальный. Препарат морозника сохраняет свою активность даже при введении его в желудок. Влияют гликозиды сердечные на серотониновый обмен, оказывают успокаивающее действие, снижают аппетит. Гликозиды морозника также оказывают сильное успокаивающее действие. Происходит это, конечно, за счет воздействия на обмен серотонина в нашем организме. А у нас ведь с вами есть еще дополнительно серотониновая кольеда которая в таком виде, как шнурочек незаметненький, да, такой какой-то вот, а сколько свойств несет. А плюс еще оказывается и виаргон, который также будет восстанавливать серетониновые обмены в нашем организме. Отмечено также выраженное цитотоксическое и сильное противовирусное действие морозника. Цитотоксическое это когда токсины выводятся из самой клеточки, потому что цитоз это клетка. И вот токсины из самой клетки выводятся. Еще раз, это немногие растения обладают такими свойствами. Морознику это под силу. Ну, в общем-то, конечно же, собственно говоря, вот понятно, да, что у морозника принцип действия основан на коррекции серотонинового, серотонинового обмена. И соответственно, как следствие, применяется при тяжелых формах ожирения. Применяет достаточно оправданно при нарушении кровообращения серьезных степеней. При хронической недостаточности сердца, особенно в тех случаях, когда требуется быстрый и длительный эффект, когда человек, вот, вот человеку прямо сейчас необходимо, понимаете, как что-то такое сделать, чтобы он начал возвращаться вот прямо к жизни, да, вот когда случается сердечный приступ. Вот это 25-й виаргон-морозник. Соответствие действия сохраняется и при приеме вовнутрь. Но самое интересное, морозник используется при выпадении волос, при появлении перхоти, для промывания гнойных ран и так далее. Используется еще и наружно. Вот мы читали в трактате, да, я вам это читала, что его там корень отваривают в уксасе и затем используют наружно. Так вот, собственно говоря, нам не надо. Не надо варить наш морозник, он у нас уже в готовом виде. Гнойная ранка промыли его морозником, какие-то там проблемы с волосами применили, какие-то проблемы с сердцем применили. На все случаи жизни скорая помощь прям, правда же? Так вот, все-таки про уксус-то но если уж мы с вами начали говорить да то как бы стоит сказать а что же там происходит оказывается в кислой такой среде в кислой фракции повышается растворимость алкалоидов и в растениях алкалоиды находятся в виде таких нерастворимых или мало растворимых солей а вот сердечные гликозиды в воде как раз таки разрушаются но вот в, в кислой фракции это все как-то уравновешивается и все совместно может одновременно действовать а у нас с вами еще раз подчеркиваю флуоревит это та сигнальная молекула это тот комплекс который уже в готовом виде его не надо уравновешивать, он уже в готовом виде. Несет всю ту информацию и э, все действия его сохраняются. Поэтому нам не надо морозник запивать уксусом или растворять его в уксусе. Его просто можно капать под язык или разводить на небольшое количество водички и принимать в водном растворе дополнительно и избавляться от каких-то своих неприятных соседей в организме. Друзья мои, разве это не сокровищница? Конечно, сокровищница. Разве не хочется избавить себя от каких-то недугов, если они поселились в нашем организме, от перечисленных, Да где помогает морозник? Да, конечно, хочется. И стоит это делать, и не стоит тянуть. Потому что любить-то надо себя всегда правильно. По своим целебным свойствам морозник занимает второе место после женьшини. Ну, мы с вами наслышаны, да, свойства к женьшине. И если мы, допустим, спросим у китайцев особенно, или там у японцев, или монголов, что такое Женьшень, они нам ответят, это жизнь. Друзья мои, так вот морозник второе место после женьшини занимает. То есть он несет настолько, настолько целительственные и оздоровительные свойства для организма. И на самом деле его использовали с древнейших времен просто и в целительстве для оздоровления и очистки организма, использовались для изгнания желчи использовался морозник как противовирусное средство, и сейчас используется. Вот что самое интересное, понимаете, и сейчас все это использование имеется. Одним из главных свойств морозника кавказского состоит в том, что за счет полного очищения организма и восстановления обмена веществ нормализуется его работа, что соответственно приводит к избавлению от многих недугов, и значительному похудению то есть вот еще одна дополнительная программа в которую стоит включать морозник соответственно сейчас мне кажется это чуть ли не единственное свойство которое знаменито даже все, что связывается с морозником. Но ну, на самом что трава для похудения. Но на самом-то деле, конечно, спектр действия морозника гораздо шире, чем просто похудение. Препарат морозник вот виаргон 25 оказывает превосходное действие на суставы. Он довольно эффективен при лечении остеохондроза. Кроме того Применяется при лечении заболеваний, которые связаны с нарушением работы сердечно-сосудистой -сосуд... системы. Это мы с вами уже поняли. Желудочно-кишечного тракта. Он уникален просто по своим свойствам при лечении язв желудка, 12-перстной кишки, при лечении гастрита, также псориаза. Псориаз у нас, мы знаем с вами, это прям бич для многих людей, и вылечить его не так-то просто. Морознику это под силу, он с этим легко справляется. Морозник э, достаточно эффективное средство при лечении эпилепсии. Вот это вообще открытие, вот это вообще кладезь, потому что как много у нас Сегодня не просто людей, взрослых, молодых людей, но ну, как много уже детей страдает этим страшным заболеванием. Не знаю почему, не знаю почему так происходит, но ведь на самом деле эпилепсия ⁇ это очень страшно. Спазмы сосудов в головном мозге с возбуждением нервной системы ⁇ это очень страшное заболевание. Морознику оно также подвластно, то есть морозник вот помогает от этого эффективно избавляться. Благодаря своему мочегонному и слабительному действию морозник показан для очищения кишечника. Он эффективно выводит песок и мелкие камни из мочевыводящих путей, нормализует обмен веществ обладает слабительным эффектом, который обусловливает избавление от лишней жидкости и снятие отеков. В народной медицине вообще, вот как раз-таки, что говорили, да, когда морозник варят в уксусе, его использовали для наружного применения при выпадении волос при появлении перхоти для промывания гнойных ран вылечивали э, таким отваром гангрену еще раз повторяю у нас с вами уже готовый продукт ну и соответственно э, вы знаете есть еще одно очень такое действие морозника это то что он особенно хорош при избавлении при для рассасывания различных кист, мелких каких-то образований в любых органах. Особенно, конечно, это молочные железы, особенно это матки, яичники, влагалища, особенно это простата, может быть, или щитовидная железа. Это, конечно, просто кладезь, морозник. Вот как раз таки, обладая особым таким химическим составом, отлично рассасывает вот все эти кисты. Ну и конечно, огромнейшее количество, огромный спектр других воздействий морозника, это и от ревматизма, от суставных болей или паралича применять его можно. Прекрасно избавляет от зубной боли, вылечивает насморк применяется при онкологических заболеваниях, потому что вот мы проговорили с вами про кисты и какие-то образования, они ведь могут у нас нести еще и э, злокачественный характер, да? благотворно влияет на психику и нервную систему. Вы знаете, восточные жители использовали морозник вообще при лечении инсульта. И затем всю жизнь регулярно применяли его. Они вообще считают, что морозник это средство от всех болезней. Вот для восточных жителей морозник это панацея. Народные целители даже на сегодняшний день, которые являются сторонниками нетрадиционной медицины. Нашли в морознике такое чудесное средство для снятия порчи и положительной чистки энергетических блоков. Не могу здесь ничего сказать, так это или не так, но э, такие же свойства приписывались морознику и в древнейшие времена, и сегодня э, значит знающим людям виднее. Какие-то знахари при помощи морозника вылечивали такие болезни, как гастрит, язвы 12-перстной кишки, белокровие вылечивается при применении морозника, и это действительно факт действующий. Вылечивается кровоточивость десен, которая вызывает такое страшное заболевание, как пародонтоз. Вылечиваются миомы, хронические воспаления яичников и многие многие другие заболевания. Морозник способен очистить наш организм от шлаков, токсинов, радиоактивных элементов и тяжелых металлов. Также нормализует обмен веществ, регулируя Вес худых пациентов, а полных, позволяя набрать соответственный вес до состояния нормы. А людям, которые страдают ожирением, наоборот, помогает восстанавливать первоначальный вес, постепенно снижая вес без вреда для здоровья, и образовывая и образование такой сморщенной кожи это очень важно потому что худеть-то тоже надо правильно понимаете и полнеть и худеть морозник достаточно часто применяется для выведения из организма токсинов при которые вот заходят или скапливаются при лучевой болезни это тоже очень важно допустим если мы будем как-то применять морозник перед едой, да, вот, употреблять его до того, как садимся кушать, он обязательно в нашем организме способствует нормальному выделению желчи даже при различных патологиях желчного пузыря это тоже очень важно потому что на сегодняшний день желчный пузырь у людей очень часто забивается камнями люди страдают желчекаменной болезнью. желчный пузырь практически сразу удаляется а функцию эту не выполняет затем печень. И это очень важно. Любые патологии желчного пузыря морознику тоже вот подвластны. Я имею в виду, что нормализация выделения желчи. Потому что от этого зависит наше с вами пищеварение. Морозник является отличным средством для поддержания мужской силы в среднем возрасте. Знаете, в последнее время морозник стали использовать в качестве иммуностимулирующего средства. иммуностимулирующего средства. Также способствует очищению крови морозник. Это вообще очень важный такой факт. Морозник служит отличнейшим средством для исцеления от многих болезней. Соответственно, мы с вами вот говорим, да, этот список далеко не полный. И поэтому даже вот такой список и то внушает уважение к этому маленькому растению, да, но очень красивому, очень сильному растению. И, конечно, конечно же, говорить можно достаточно бесконечно вот про этот продукт растения давно известны человечеству соответственно окружено многочисленными какими-то преданиями и вот одна из легенд гласит что следы морозника да и сам морозник был найден около хлева где родился иисус христос и вроде как с тех пор в память об этом событии все морозники на юге цветут именно зимой, поэтому их называют розой Христа. Ну вот не знаю, насколько это правда, так это или не так. Но те люди, которые говорят и оставляют нам с вами что-то в наследство, видимо, обладали большими знаниями, чем мы. Я все время повторяю, что мы с вами потеряли вообще в своем социальном обществе в ходе строительства социального общества потеряли всякую культуру и конечно же, в том числе культуру оздоровления, да, культуру питания. И же нам сейчас предлагают предлагают новый питательный продукт, новый продукт, который питает нас не как обычные продукты питания а питает нас внутри питает наше межклеточное пространство заводя обычные химические реакции для того чтобы мы с вами могли как можно дольше сохранять свою молодость свою красоту свою жизнеспособность свою активность честь и хвала просто людям которые смогли донести до нас продукт вот в данном виде но вот еще одна фотография э, морозника, такой красивый цвет да, у него. Но ну, вот и есть еще такой очень интересный факт, что э, вроде как э, имя русскому названию рода э, Хилиборус э, дал академик э, Палас. Он обследовал в конце 18 века флору России и его изумила просто выносливость растений, которые начинают свисти во время еще не отступивших морозов и заканчивают цвести, когда уже эти морозы зимой достаточно сильные. То есть, вот он дал название морозник кавказский или зимовник, по-другому еще. В средневековье считалось, что морозник защищает от сглаза, от колдовства, злых духов. Ну вот, сажали его по этой причине неподалеку, где-то от входа в дом. И вы знаете, некоторые виды морозника, я не говорю, что все, а некоторые виды морозника – являются неплохими медоносами. Ну вот, в общем-то, как-то вот такая информация, друзья мои. Фитофлоревит морозника кавказского, номер 25. Любите себя правильно. Включайте в программу данный флоревит, если он, конечно, вам подходит. Не бойтесь, не бойтесь как-то переборщить или как-то себя отравить, это невозможно, потому что флоревиты – это особые комплексы, комплексы особого значения и особой формы. Это настолько мельчайшие молекулы, настолько микродозированные они, что несут только оздоровление нашему организму. Морозник – так таковой противопаразитарный эффект не имеет. Морозник выводит токсины. Давайте поговорим с вами о том, что все паразиты в нашем организме выделяют огромное количество ядовитых веществ. Что такое токсины? Это как раз таки продукты жизнедеятельности, каких-то бактерий, каких-то паразитов, продукты брожения во время пищеварения в нашем организме. И морозник все лишнее из организма выводит. Если мы с вами включаем морозник в противопаразитарную программу, то это только для того, чтобы, посмотрите, пожалуйста, допустим, мы применяем с вами 23-й виаргон, который выводит даже яйца мельчайших червей, понимаете, даже яйца. Конечно, понятно, что надо применять достаточно длительно данный виаргон, но ведь когда какой-то червячок сидит у нас в организме, он кушает и что-то в ответ выделяет. Вот вывести все эти токсины, возможно, еще совместно и с морозником. Поэтому мы можем, конечно, и один 23-й вергон применять. Можем. Но мы же хотим вот как можно быстрее ускорить какие-то процессы, да, и как можно эффективнее провести процесс оздоровления, Поэтому, конечно, в этом случае применить морозник было бы неплохо, потому что он очень хорошо справляется с токсинами из глубоких тканей и кровеносных сосудов. Это очень важно, друзья мои. А с 28 можно, нужно, нужно с 28, конечно же, конечно. Не бойтесь, применяйте, вы знаете, я вот последнее время все время говорю, если мы с вами не знаем, как, допустим, применять, да, совместно, можно совмещать или нельзя совмещать э -э -э флоревиты вместе, ну, значит, подбирайте такое количество флоревитов, чтобы вы могли их пропивать поочередно, да, и, соответственно, соответственно, вы не будете уже однозначно бояться, что вы себе можете каким-то образом навредить. Нет. В некоторых случаях можно делать совместные акваформулы 23, 28, 25. В некоторых случаях, может быть, стоит даже и отдельно пропивать. Не может быть, а... А стоит отдельно да потому что если допустим у вас есть еще какие-то проблемы сердечно-сосудистые то тогда конечно лучше 25 выделить отдельно да потому что вы может быть его как-то может быть его как-то будете пропивать под язык допустим капаньки не с водой пропивать поэтому это конечно надо индивидуально но Включать в программу с другими виаргонами, которые, про которые вы спрашиваете, это можно. С чем лучше применять, с какими виаргонами? Ну вот я только что проговорила, что это а, индивидуально. Вы можете применять только 1,21,25, да, и, допустим, если это какая-то программа сердечная и, допустим, это скорая помощь у человека, приступ, да, это 0,2, 22, 25, но они применяются не, не разово и не одновременно, они применяются в зависимости от состояния по-разному. То есть здесь вот сколько нас, столько программ, друзья мои. Свойства-то понятно, что они вот такие да, чудесные, уникальные свойства. Но все-таки пользуемся мы этими свойствами в зависимости от собственного организма. Что нужно пропивать для желудочно-кишечного тракта? Что нужно пропивать для желудочно-кишечного тракта? А что с желудочно-кишечным трактом? Мы можем пропить 15-й виаргон, который непосредственно который непосредственно восстанавливает кишечник. Можем включить в эту программу 25-й виаргон-морозник, да, потому что он очень хорошо восстанавливает наш кишечник, желудочно-кишечный тракт, он восстанавливает непосредственно слизистые оболочки, потому что вылечивает от язв, гастритов и всего прочего. Здесь надо еще понимать, а что именно у нас все-таки с желудочно-кишечным травтом и что бы мы хотели в нем поправить. Если это пищеварение, то, наверное, непосредственно, да, плохое пищеварение, наверное, необходимо добавить еще и другие виаргоны. Если это какие-то новообразования в кишечнике, то это тоже однозначно уже совсем с другими. Но вот для начала, конечно, 1.21, 15, 25 можно пропить. Да? Это общая какая-то программа для желудочно-кишечного тракта. А так еще раз подчеркиваю, друзья мои, все индивидуально. Спрашивайте у людей более подробно. Люди иногда даже сами не понимают, что они хотят от нас услышать. Поэтому надо постоянно задавать какие-то такие знаете подметные вопросы чтобы вытянуть из человека что же он хочет от вас все-таки получить и чего же ждет от этих виаргонов так на похудение виаргоны 1 плюс 24 плюс 25 плюс 27 отлично работает эта аква формула ольга вы спрашиваете или говорите а, еще обязательно 23 чудесно помогает 3 для похудения 28 хитозан также у нас работает хитозан вообще у нас висцеральный жир сжигает висцеральный жир это тот жир который обволакивает внутренние органы который крайне сложно разбить в организме а, я бы например составила Такую формулу 01, 23, 28, 25, 24, 27 отдельно. Или 01, там 23, 28, 24. То есть фитофлуориты. 27, кстати, тоже фитофлуорит, потому что там композиции из 12 растений конечно вы можете и все сразу но как-то чередовать все-таки мне кажется потому что вам же надо это не за один день правда же мы же хотим с вами все-таки быть красивыми поэтому так 25 да он же вот я проговорила вам выше что он еще хорошо подтягивает кожу поэтому периодически в программу похудения да можно 24 нормализует вообще аппетит а единица восстанавливает соединительные ткани здесь кстати говоря можно даже подобрать комплекс похудения если у вас единица закончилась это не страшно можно и без единицы но подбирайте только правильно да можно в формуле на пол воды можно там в течение дня применять как какими-то порциями да там два три раза в день то есть это все возможно но как известно, чем лучше воды, тем, чем больше воды, простите, тем лучше. Особенно если мы говорим про разбитие висцерального жира, когда применяем 28-й. Вот это возможно. Постоянная изжога. Это, это вопрос, я так понимаю, по кишечнику, наверное, да, вот который у нас был, простите, я не посмотрела, кто задавал вопрос про кишечник. Постоянная изжога. При постоянной жоге у нас, во-первых, 0,1, 25 мы включаем, да, он выводит у нас токсины. В общем-то, понимаете, мы включаем все то, что, да, в первую очередь выводит токсины. При, при постоянной жоге необходимо а, прочистить кишечник. Ну, вот знаете я хочу вам рассказать свой собственный тренер. я вообще как-то когда начала применять виаргоны как-то так получилось что на складе был уже небольшой выбор я видимо пришла не видимо а пришла самое последнее и мне достались только виаргон 15 и виаргон 22 я очень быстро избавилась от изжоги и и понятно, что почему? Потому что и мухомор и кишечник сам по себе у нас чистит, да, сам себя восстанавливает, и мухомор этому хорошо способствует. То есть вот вы понимаете, да, что вы включаете это и 01 вергон при жгите применяется 15 вергон кишечник 25, про который мы с вами сегодня говорили, хорошо выводит у нас токсины 23. Это лисичка, виргон лисички. 28 виргон хитозана. То есть надо сначала почистить организм. Для начала почистить организм. И только потом уже говорить о восстановлении. Потому что просто так. А как скорая помощь, да, это может быть 0,1, это может быть 15-25 формула. Может быть быстренько, да. 01 выпили 1525 или отдельно в бокал или закапать под язык подряд и, да? это возможная формула неплохая а вообще надо да, сначала провести наверное дренаж это 121 05 и затем конечно уже поработать над кишечником вы знаете у нас еще изжога может появляться, когда мы с вами начинаем применять какие-то гормональные программы, то есть восстанавливать наш, в нашем организме гормоны. Почему? Простите, железы. Железы выделяют гормоны. Почему такой эффект может быть? Да потому что организм-то изношен, и большая часть организма не может усвоить, не может усвоить просто эти гормоны понимаете и у нас появляются какие-то побочные эффекты в виде той же жоги, а может быть просто стоит сменить режим питания да и вообще диету питания само по себе может быть стоит обратить внимание на то чем вы питаетесь в течение дня как вы питаетесь исключить чай, кофе там не знаю жареную пищу острую пищу и так далее и как-то может быть стоит посидеть на специальной диете на какой-то э, каше, да, серые каши у нас как правило вообще помогает кишечник вычистить и избавить его вот от э, таких вот изжог и так далее то есть обратите внимание э, на себя или на, порекомендуйте это партнеру который у вас это спрашивает во всех отношениях, что нужно до эпистодхозы принимать. 23 -й, 0 -й, 5 -й. лисичка и флоревит печени. Как длительно необходимо применять виаргоны, неужели всю оставшуюся жизнь или все-таки периодично. Вы знаете, я всегда говорю так, это зависит от нас с вами. Мы хотим, мы начинаем вроде бы одну программу избавиться от одного, у нас вылазит другое, пятое, десятое, тысячное, миллионное, хочется от всего избавиться, получается, что длительно. Но на самом деле вы, конечно, можете делать какие-то перерывы, конечно, можете. Мы не можем говорить, что м, однозначно вот так или однозначно не так. Здесь уже ваше личное решение, как вы будете применять виаргону, вот я могу в этом отношении сказать про себя, я пока не собираюсь отменять прием виаргонов несмотря на то, что значительно, значительно уменьшились те проблемы из-за которых я изначально начала применять виаргону, понимаете потому что есть еще другие, потому что те проблемы вызвали новые проблемы в организме и как-то хочется все-таки свой организм наладить. Ну а там время и жизнь покажет, как долго необходимо применять. Таблетки мы с вами имеем в загашнике всю жизнь. Вот что я вам хочу сказать еще по этому поводу. Почему бы не иметь загашники загашнике виаргоны? Может быть это более эффективно будет даже продукта вообще на самом деле ведь уникальный да потому что мозоль обычная мозоль сколько ее убирать надо ждать когда она сколько неудобств доставляет нам эта мозоль а при помощи флоревитов убирается практически за сутки проверенный факт вот пельмени покушала и сжога ну значит человеку надо надо сменить э, диету питания почистить свой кишечник э, почистить почистить э, печень и вообще обратить внимание еще на э, работу желчного пузыря а пельмени это достаточно жирная пища достаточно тяжелая пища поэтому надо как-то вот так вот как можно сделать перерыв если примерно а когда можно сделать перерыв если примерно 5 месяцев не знаю не могу точно сказать если вы чувствуете что э, уже достаточно то делайте перерыв я еще ни разу перерыв не делала, применяю второй год э, Виарбоны. если если э, вы чувствуете что Достаточно, хотите сделать перерыв и посмотреть, как будет вести себя свой организм, сделайте, собственно говоря, особого вреда-то не нанесете, но, может быть, остановите какие-то процессы, которые начались.